Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучиваю я Ася и это топ 3 аниме похожих на Юрина Льду. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем! Приятного вам просмотра! Первое место. Вольный стиль. История будет разворачиваться вокруг Харуки Нанаса, мальчика, который всегда любил находиться в воде и, соответственно, плавать. В младшей школе он и члены его клуба плавания Макото Татибана, Нагиса Хазуки и Рин Муцуока участвовали в соревнованиях по плаванию. После своей победы они разошлись и пошли своими путями. Прошли года и в самый разгар обыденной жизни старшеклассника перед Харукой появляется Рин и вызывает его на состязание, демонстрируя свое превосходство. Харуке совсем не хочется, чтобы все так закончилось, поэтому он вновь собирает Макото и Нагису вместе, а также новичка, Рюгасаки Рея, чтобы создать клуб плавания высшей школы Эватории. Харука, Макото, Нагиса, Рей и Рин собираются вместе в этой истории о дружбе, молодости и плавании. Второе место. Волейбол. Сюи Хинато, ученик старшей школы, который случайно увидел матч национального чемпионата по телевизору, после чего полюбил волейбол. Хинато решил стать похожим на того популярного игрока, которого он увидел по телевизору, из-за его прозвища «Маленький гигант», несмотря на свой небольшой рост. Вскоре Сёэ создает волейбольный клуб в школе, где и начинает самостоятельную практику. Из-за отсутствия учеников клуб превратился в кружок, но на последнем году средней школы в кружок вступает еще пятеро человек, и Хинато решает создать волейбольную команду и отправиться на турнир. Третье место. Великий из бродящих псов. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Чтобы не умереть с голода, Накадзима Ацуши решается ограбить первого встречного. Но тот, кого он увидел, оказался тонущий человек. Вытащить незнакомца из воды – хороший позыв, но спасенный Дадзай Асаму, как ни странно, отчитал за это своего спасителя. Тем не менее, мужчина в качестве благодарности угощает мальчика обедом. Так Ацуши знакомится с двумя детективами. Они сотрудники детективного агентства и обладают весьма необычными способностями. Профиль агентства – расследование самых необъяснимых и запутанных дел. История сироты, которого выгнали из приюта, чем-то заинтересовала детективов. И, как выяснилось, совсем неспроста. Тигр-людоед преследует Ацуша по пятам на всем пути в город. Лучше из решений детектива Дадзай сделать из мальчика приманку и поймать это страшное и загадочное животное. Озвучивала я Ася и всем пока, дамы и господа.